«Привет! В нашем великолепном мире, в нашем пространстве существует огромное множество соблазнов. Столько всего прекрасного, но по каким-то определенным причинам мы не можем себе позволить. Бывает, что самые банальные вещи. Почему? Почему такое бывает? Почему для одних все, а я как бы не старался?» Ко мне это не приходит, даже самая малость. Что происходит со мной? Что не так в моем мире? Чего я не понимаю? Узнали себя? Бывают такие случаи? Да. Именно поэтому я вас приглашаю на марафон исполнения желаний. На этом марафоне мы проговорим, почему наши желания, почему не все наши желания исполняются. А если какие-то исполняются, то они уже становятся так неактуальны, потому что они так долго шли к нам, что нам это уже неинтересно. Мы поговорим, как формировать желание. И нет, это, конечно же, не то, что представить себя в новом автомобиле, в новой квартире, на красивом пляже, с идеальным мужчином и с великолепной женщиной. Это не про это. Это просто увод нас от реальности так мы забываем то, что мы должны чувствовать. Мы поговорим про снятие ограничений барьеров. Это те ограничения барьера, когда я говорю, что «Ой, не-не-не, мне такая машина ни к чему, мне бы вот попроще, и мне, я была бы довольна». Правда? Но ведь та тоже для тебя. Почему ты себя ограничиваешь? А если ты себя ограничиваешь, почему Вселенная тебе тоже должна что-то давать? Свои ограничения и ограничения Вселенной, они практически идентичны. Что для тебя капля, что для Вселенной капля — это море. Ограничивая себя, ты ограничиваешь свою Вселенную. Она не может тебе дать то, что ты хочешь, потому что ты уже поставила свои рамки свои критерии, на что ты готова и как, насколько ты себя ценишь, что это для тебя возможно, а до этого ты еще не доросла, а это мне не нужно. Нет-нет, я справлюсь вот буквально совсем чуть-чуть. Мы же сами себе это делаем. Хотите проработать и снять ограничения? Тогда приходите. Приходите на марафон исполнения желаний. Мы там с вами проговорим и прорисуем состояние до мысли. И именно в этих состояниях вы поймете, как просто брать то, что тебе хочется, хочется истинно тебе, не навязанный шаблону общества и социум, а именно твое. И ты будешь это брать в тот момент, когда тебе это нужно. Ну и конечно же воплощение из мечты в реальность. И это у вас все будет. Уже очень много людей прошли этот марафон. И есть великолепные отзывы. И мне очень приятно, когда вы пишете и говорите, как у вас все начало сбываться, насколько вы понимаете, что это для вас и как это работает. И когда вы понимаете, ощущаете и чувствуете, как это работает, ваш мир начинает играть абсолютно другими красками. И я понимаю, что через меня проходит именно та информация, которая делает вас и меня счастливыми. И это здорово. Если ты хочешь изменить свою жизнь, если ты хочешь увидеть другие краски, если ты хочешь радоваться, улыбаться, просто потому что у тебя есть все, а все есть у тебя, то приходи на Марафон Желания. Марафон Желания пройдет с 1 по 4 августа. У тебя есть время. Присоединяйся. Я жду тебя.